Скажите, пожалуйста, на работе металлическое оборудование бьет меня статическим электричеством, иногда слабо, иногда сильно, до красных пятен на коже. Другие люди этого не чувствуют. Это вопрос эзотерический или медицинский. Почему так? Это говорит о том, что вы страдаете неправильным метаболизмом кальция в организме. Вся проблема человека заключается в том, что э, кальций может накапливаться. Такой кальций, который накапливается в крови, как электролит, может быть синдромом, гипертензии, то есть вы можете просто иметь высокое давление. Людей, у которых есть высокое давление, чаще будет бить током, чем у людей, у которых невысокое давление. Именно поэтому в случае, если у человека высокое содержание кальция в крови, то это может приводить к тому, что к нему приклеиваются предметы, там еще что-то. Если низкое содержание, ну там может быть хлоридов, карбонатов каких-либо каких-то минералов только проводящих, но обычно это кальция. В случае, если у вас много кальция в крови, это говорит о том, что вы болеете гипертензией или гипертоническим заболеванием сердца, и вам необходимо обратить на это внимание. Глюкоза может увеличивать, а, увеличивать электролит в крови, но обычно это кальций, то есть необходимо обратить внимание на щитовидную и паращитовидную железу, возможно проверить кости на наличие остеопороза, Кальций увеличивается обычно в том случае, если нарушается метаболизм паращитовидной железы, также это может быть синдромом, который указывает на развивающиеся заболевания, ну и какое угодно можно сказать, допустим остеопороз или даже полиэмиелит.